Привет. Лайк и подписка. Смотрим. Братан у меня есть миллион бизнес-идей. Короче, шашлычная плюс секция афектования. Пожарил, отдал заказы и... Потренивался. О, рыболовная секция для неамбициозных, но пол карасика. А? Студия. Пластическая хирургия руколиц. Ну, скажи хоть мне бабскую хирургию. Милый, ты не обращаешь на меня никакого внимания. Бизнес-идеи, Хача. Нет. Мы с тобой давно никуда не летали. Милый, я тебе изменяю. А? Любу. Аркаша включает Любу. И очень ее ждет. Айкас с запахом псины. Да. Так ничего же не изменится. Точно. Короче, какой бы ни был бизнес, все отчеты будем писать на лаваше. Зачем? Ну чтоб когда же шло было, я быстро все съесть. О, Отличный лайфхак! Ах, лайфхач. Ему бы только пожрать. <смех> <смех> так, а это еще кто? Господи. Пойдем. Привет. Привет. Здравствуйте, вы кому? Я а где Андрей. Ади ну, Андрей. Он душа вообще-то. Почему? Я готова... Настя, которая любит Андрея, очень сильно-сильно. Господи, -сильно. мы завтра приготовлю. А вы ему сестра, наверное. А вас сильно волнует, кто ему... Я что? ему брат. Ну, конечно. Андрей мой будущий муж, понятно. Андрей? Он даже сам об этом не знает, что он будущий. Андрей тут тебе. Настя! Дива! Какого Алиба. хрена ты тут делаешь? Андрей, Андрей, я тебе завтра готовлюсь. Ну, пока готовится, садитесь, послушайте мою песню, я тебе написала. Андрей. Песня номер два от Настеньки. Ты на свете всех добрей, Андрей. Ты на свете всех милей, Андрей. Ты знаешь, я чувствую себя лишней на этом празднике жизни, разбирайся. Аля, Аля. Расставь. Завтрак готов. А может пойдем вместе куда-то позавтракаем? Подожди меня за дверью. Дверь, дверь. Алло. Да он просто ее выгнал, чтобы она не маячила у него в квартире. Здравствуйте. О квартиры. Очень срочно. Да, не получается Насте любовь. О, пока! Ты что здесь делаешь? Да ничего, вот рассуду, пока упадет. О, братишка, это что за бумбовый велик? Отвечай за слова, вот два круга сделал. Как я кайфанул! Я просто, ты его в магазин легкий вело да. там же как раз сейчас скидки, я отвечаю за слова. Бабки будут? Рекламочку вставил просто. Бог, рекламочка. Точно такую же куплю, понял? Все, давай, братишка, отдушите, давай. Эээ, машина, где моя? Ээ, брат, брат, покатай! Эй, машина, давай. Уехал, уехал на машине, приехал на велосипеде. Честный обмен. Лёшка. Все же ненавидят родительские собрания! Нужно сразу делать кучу дел. Помыть посуду, постирать вещи, прибраться, выголить собаку. А, собак... Если ты двоечник, а если ты отличник, ничего делать не надо, просто ждать и смотреть телевизор у нас нет. Но мама давно хотела собаку. Купить собаку. Подкупить учительницу. Алло, Валентина Егоровна? И дайте номер карты, я думаю, мы с вами договоримся. Главное, чтобы мама ни о чем не узнала. Можно помолиться во имя Отца Святого Духа. Что там дальше? Аминь. Мне, пиздец, нахера я вообще связался с этой школой. Ходил бы дальше в садик, и мозги бы никто не ел. До армии ходил бы в детский садик. Как бы ты разговаривал бы с детского сайта. Уважаемые, я вам еще раз вспоминаю. У вас 6 месяцев по срочке, понимаете? Маке. На правах судоисполнителя я имею право арестовать ваше имущество. Я понял, я понял. оплачу, что вы сразу? Вас. Алло, да. Халайсин, братан, что делаешь? Да ты один клещ, блядь, сцепился, блядь. Да ты что? Я же спец по клещам. И что сделать? Первым делом возьми... Он не понял, как, про какой клещ говорят. Про человека. человека. И дерни. За кого на тебе! Теперь обязательно сожги ножки! Ноги ну, Сейчас я перезвоню Брат, а есть печка? Да, есть На свой поджог сам... сам дал огня! Огня, огня! Он горит! Го... что дальше? что дальше? И в конце обязательно, брат, добей его! Чем-нибудь раздави! О! О! Сюда, сюда иди, сюда! С ближником! Смотрим Карину. Милая, что снялось тебе сегодня? Ты, а тебе что снилось? Вот что муж снится. Другие девчонки. Правда, это не муж Карины. Конечно же ты. Это потому что у нас любовь. Конечно. Да, я, я хочу тебя И оба друг другу обманули друг друга. А тебе, Каринка? Чувствуешь какой запах? Как вкусно пахнет? Я не отсюда. Нет, тоже не отсюда пахнет. А да, вот-вот пахнет очень вкусно. Это запах денег, Ершова. поддельный запах денег грудь сделаю mm -hmm. а ты себе жопу еще сделаешь милая, может ты себе мозг сделаешь не не не, мозг нельзя выложить в инстаграм mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так что жопу инстаграм на первом месте ну и смотрим дау. а Дава съездил за границу и родился новый хит который называется и пляж где-то в больнице. Который называется Манит эта рыжая меринда. Вот такой новый трек. Торцую за... сзади оси. права на песни все а это раньше была у нее такая штука дает дает девушке под жопу и уходит важным видом вот и важный вид ну какая братва не пропустите сегодня мощнейший матч интервью и каждый день рекламирует какую-то шляпу вы в нее, наверное, не участвуете? Вентус 21.30. Ставьтесь надежным букмекером, 1 экс-бэт и выигрывайте. Также по промоку. С вами 6500 рублей. Свайпай. Итальянцы, наверное, приехали в Москву. В я не разговариваю, но понимаю. И что хочу сказать. Если бы не этот человек, ребят, я бы не смог снимать для вас видео, потому что он просто спас мою спину. Это доктор, Тамирлан, Спасибо тебе большое. Абсолютно. Сделаешь подгончик моим подписчикам? Да, конечно, братан. Десяточку разыграю завтра. Все, переходите скорее к нему, ребят. Да, он раз, раскидывается деньгами. какой-то чувак, которого он его рекламирует, тоже раскидывается деньгами. Переходите. будут деньги у вас много. И пришел к девочкам мальчик, очень красивый. И начали девочки собираться и душиться через кофту. Ух, ух, нюхает все подряд. Прятать. А Сергей дома, А он пришел к Сережке. И получился у них облом настоящий. Меня не очень любят, потому что, судя по тому, как я живу... Привет. Знаете, в моей семье меня Вашу. не очень любят, потому что, судя по тому, как я живу, в наш дом нужны переехать без, родственники обидеть, знакомых, знакомые тут на небеса. Я вообще не понимаю прикола всех этих примет, Не верить. Никогда в них не верил, ты да не знал их, собственно. Мои родственники и знакомые просто помешаны на Что Чтобы просто понимали, насколько сильно их помешанности на приметах уступает только одержимость фильмов «Ирония судьбы в Новый год». Мне кажется, есть какая-то примета у старшего поколения, о которой мы не знаем. Типа, если не посмотреть «Иронию судьбы перед Новым годом», «Ирония судьбы» начнет в твоей жизни, сука Родственники помешанные например. Я один раз пришел в гости, за час умудрился просыпать соть, случайно, померить бусы, посидеть на углу стола. И разбить зеркало. Эти люди через час подали объявление, что продают хату. И батя один раз в окно залетел голубь, так он так разволновался, что это к смерти близкого. Но пока выталкивал этого голуби, вокруг а же сам него не выпал, подсказилшишь к зеленей этого самого голубя. Я смотрел на это все и думал: действительно. Пророческий был голубь, только вот залетевший голубь далеко не означает что-то плохое, как думал батя. Я заметил, что люди, верящие во всякие суеверия, в большинстве случаев не знают их правильного толкования. Нечего в них верить. Много всего что-то наговорил, очень много. Поэтому я просто обожаю стебаться над этими людьми. Однажды мой друг пришел на встречу в кафе со своей девушкой, которая, когда хлип ходили, говорила ему с надрывом в голосе, и эта женщина была с пустым ядром. Это к несчастью. Это мой выход, понял я. Я, знаете ли, веселый друг и люблю стебаться, когда я нахожусь в компании. Особенно Михи чипа Поэтому, когда они сели, я такой говорю, да забейте вы. Ладно, что у вас крепкие отношения не любовь, а в такой крепкий парень никакие несчастья не страшны. Она расслабилась, улыбается такая, да-да, правду говоришь. И тут я закидываю не храпит по ночам? Говорят, если парень видоспит рядом с девушкой, храпит Это из-за тревоги о вашей подколюке Ну хорошо, что у вас все хорошо <с> Сука, вы бы видели ее лицо <с> Будто белки из ледникового периода Отдали <с> бедным на ее глазах Как вы понимаете, такой поговорки нет Не существует, я ее просто выдумал Я, конечно, ее успокоил, сказал, что это все шутка На самом деле это к нечистой силе Храпит, значит, она по ночам через его храп Пытается пробраться к вам в дом Чтобы примета не сбылась, нужно Как только ты слышишь признаки храпа Протирать нас парня ледяной воды. Поэтому я просто обожаю стебаться над этими людьми. Однажды мы... Сука, она поверила. Михич мне надо чуть колено не втащил. Люди вообще не знают примет, значение этих приметов. Можно наболтать, все что угодно. Батя меня вообще поражает. Ночью такой собрался выносить мусор, потом вдруг что-то остановился, разворачивается. Я говорю, что такое? Он такой, ой, ты же плохая примета. Я такой, о, -о, о. а что случится, если ты его вынесешь? Денег не будет. Я такой, серьезно? То есть Путин когда-то сходил ночью мусор вынес, а теперь вся страна. Ой, как нехорошо получилось-то. Денег нет, опять эта фраза. Денег нет, а вы держитесь. А, незадача какая! Мы один раз на машине ехали, батя на секунду птица насрала. Похоже, та же самая, что в окно тогда влетела. Просто в тот раз никто не умер, она решила насрать на нас. Что мы статистику понял прогнозом бортим. Батя такой. Это к деньгам. Я думаю, еб твою мать, красивая птичка залетает в окно. Все, блять! Страур, предвестник смерти сообщил: о кончине рода. Насрали тебе перед носом. О! Несметные богатства предвещают нам жизнь! Блять! Мне кажется, вы что-то напутали! Это не к потере денег, нет, это к потере логики, сука! Так вот. Голова болит, плохо мне, я там... Девочка. Ой, бабушка, бабушка, вот она уже приехала. Танька? А я думаю, что дом такой знакомый? Это мы не тут тогда на Новый год нажрались, не? Таня! Танюха, мы уже другую карету скорой помощи вызвали. Да что, я вообще... А бабушка-то, бабушка все Таня, терпит? Таня, быстрее, там бабушке плохо! Ага. Здрасте, че у вас болит? Ой, что то давление скачет. Померим давление. Таня? А. А. Таня, может, я укол сделаю? Ага, да. Это не мерит давление. Давай. А ты умеешь? Тань... Чё, у меня надо сначала потренироваться. С первого раза никогда не получается. Ой, что, так плохо, плохо мне, ой, плохо да! Не думается. Воды, быстро, воды! А чё, так приволновалась, жуль просто. Таня, доделай ты уже хоть что-нибудь! Сейчас. Танюха, ну ты, конечно, молодец. Ага, Хорошо, что у меня был номер дежурного врача. Когда Танюха на смене, можете не переживать за свою жизнь. Номер дежурного врача. А ты кто тогда? О, Артёмка. А -то мхар... Я в 14. Я ж тогда первый был после свадьбы. Ой, Максим, ты был молодой, дурный. Что скажешь, что а ты и поведёшься. А -а -а -а. Ты же, я первый. Ну, ты... я тебе сказал, ты... ты поверил. А, то я улюдки был первый после свадьбы. После. Ты <связано> поняла. Я же жилюдкой был на свадьбе тамадой. Жених напився, я решил качала попарить под чумок. Ну то не важно в общем. Все в газете пишут, что банка, это телеграм-канал с ставками. Банк можно увеличить в три раза, а то и больше. Великая проходимость бесплатных прогнозов, а их ого-го. Ого-го. Багато. А, и все еще. Вип-чат присутствует. Так что ты ебало развесил? Переходь по ссылке в шапке и давай вперед зарабатывай. Бью. Ммм. Mm. Хотел сказать вам спасибо, Максончик что вы живы после вчерашнего видео и готовы испытать свои нервы и глаза вновь. Мои воины, ну что ж, да прибудет с вами сила. Уверен, вы сейчас задаче Видели ли вы только что то, что вы только что видели? О, да. Мальчик разбил ножами шарики. Если запрещал играть с острыми предметами, и ты наконец вырос и отрываешься сука, по полной программе. Пать его вот там кроет. Летающая тарелка из фольги. Не удивлюсь, если снимают его зеленые человечки. Очень нормально. Макароны. Две двери что-то. Приклеены макароны к палке. Очень нормально. Такое чувство, будто он реализовывает все эти ебанутые идеи, которые приходят ко мне в голову посреди ночи во сне. По типу, а что будет, если пописать на спящего кота? Не знаю зачем, просто ради процесса. Проснется этот котик. На, макароны! Кажется, кому-то пора найти девушку. У него весь инстаграм в таких видео. Такое чувство, будто он хочет выпилить из этой жизни, но ему так не хочется делать себе больно, что он выбирает самые нежные способы самоубийства. Хотя, может быть, и убийство. Чипсы помял на головой очень ничего. Действительно, почему бы не поколоть головой чипсы? Тут же так не очевиден исход. Позанимайся звуков и мусора! Сука! Позаниматься ерундой звуков и мусора. Так, начинаем показ. Здравствуйте! Привет! Какие у вас проблемы? предъявить ваши документы. Дорогой крузак заправлять. Так, начинаем показ. Здравствуйте. Матрешки Андрея Рожкова. Девочка. Вать, зацени мой стилек. Ну, что могу сказать. Шляпа у тебя хорошая. Я не знаю, конечно... Папа, шляпа у тебя хорошая. Кто так говорит, дочь? Я не понимаю, но мне кажется, вы ее украли либо у Пугачевой, либо у Арбакайте. Орликин, Орликин или типа этого. Что касается вашей рубашки, ну я такие в армии видел и в КПЗ. Но да это, это модно, ко... я считаю. Так... Это костюмчик красивый. Что, красиво. что касается волос... Это прекрасные волосы, цвет, конечно. Я, как отец, забыл, какой у вас настоящий цвет волос был в детстве. Что касается ваших брюк, но ну, это точная копия моих брюк, которые я сейчас не могу одеть. они мне велики на 6 размеров стали. Они тоже у тебя в Да ты шутишь, Толст, толстые, велики, ну что ты все Еще больше было, что ли? Волосочку, это какой-то стиль, конечно, современный, да. Ну, черный в полосочку, как бы, напоминает тоже. Чарни. -то не хороший, но не будем об этом плохом. Я делал бы вам, конечно, бы какой-нибудь галстук. Желательно пионерский, чтобы вернуть вас в 80-е годы. И строжайшей дисциплину. То, что вам не хватает. Вот и все. Ну и не дотик. Под конец опять. Бежья Австралия. Один маленький окуленок пристает к маме акули. Мама, мама, я очень сильно хочу есть, что мне делать? Та ему такая, ну давай быстренько под... подплывай к берегу. Увидишь туриста плавающего, а вокруг него три круга, так чтобы у тебя был уснут верхний плавник и кушай. Такой, мам, я так хочу кушать, что не дождусь, это вы сразу его съем. Ну как хочешь, сынок. Хочешь есть говном, ешь говном. Режь я в Австралии. Так вот для чего акулу-то пугают, не сразу едят, а пугают сначала чтобы обезвредить откала. Нет, объясни мне, объясни, объясни, если у парня много девушек, то он мачо, если у женщины много парня, Да то... что тут объясняет? Если один ключ подходит ко всем замкам, тут охрененный ключ, а если к одному замку подходят все ключи, это хреновый замок. Нет, объясни мне, объясни. Всем до свидания. Хороший анекдотик. Пипка-пипирка. Спасибо, до свидания, до следующих встреч. До свидания. Не забывайте колокольчик и подписку и лайк. Очень нужно. Всем пока-пока.